Красив, мужики, русский лес осенью, весной, летом, но особенно он красив зимой. Какие пейзажи открываются для ваших глаз. Привет, ребята, Вы на канале Вятка Ханта. Позади новогодние торжества, впереди рождественские праздники. Отдохнув немного после застолей новогодних, хожу на проверку капканов на свой путик. Вышел сегодня немножко поздно. В общем, иду проверять. Что выпадет, что упадет. Вчера у нас было тепло плюс один. И лес было невозможно. Сегодня немножко подстыло до минус 8 Подгода отличная Поэтому иду проверять капкан. Ружье можно было не брать Ходит стая большая волков Поэтому так На всякий случай Сейчас у меня первый капкан проверил Две пулемки по нолям В общем смотрите Что будет интересно покажу так, ребят, сегодня охотничий бог не оставил Серегу без добычи. Куничка в проходном капкане. Вижу отсюда. Капкан стоял в пластиковой бутылке. И вот кулица залетела. Смотрим. Поклевали, не поклевали. Капканы не проверял неделю. Ну на неделю сейчас большим. Под она, не вот, походу попала. Вот так вот, в общем, куничка запрыгнула в капкан и уснула в нем. Такие вот дела парни. Сейчас она, она примерзла, при, примерзла, снимаю капкан. В общем, куница попалась. Дочь, наверное, попал, сыро у нас был. Важна погода была. Такие вот дела. Куница в капкане. Вот так вот небольшая окошко угодила в капкан. Ладно, в общем, снимаю. Оставлю пока камеру. На снег. Ребят Снимаю куницу из проходного капкана Чтобы никогда ей не пользовался Подербанили ее мыши Опять бляха-муха Когда на весу куница Ее конечно Мыши не едят А тут Когда она попадает Когда куница попадает и лежит на чем-то. Обиели, в общем, муши ее парни. Бляха, муха. Ну что делать? -то? Что сделать? с Второй курицу уже ночь Люди проверяют, они редко, бля. Погода херовская была. по хребтине и поклевали, поели мышь или птицы, или мыши. на покостил. я кто напакостил Нынче морозов нет, поэтому, блин, плохо ну, скорее всего, Потому что все, все машинные норы, все мышами избеган прямо по хребту ее расклевали обидно очень обидно такая вот такая вот ребят куница сейчас буду ставить капкан знаю что это за капкан проходной какой-то не кировского производства Не могу сказать. А капкан без без крючков, без предохранительных. Это очень плохо. Можно самому в такой капкан попасть. Самому в такой капкан можно залететь. То, что нет. Предохранительных крючков это огромный минус для капкана. Так, смотрите, капкан ловит. Капкан ловит. погода продолжает движение по своему пути а выдох сегодня идется очень хорошо после вытепели скользят и глубоко не проваливается какая у нас красота река немного вскрывалась Выступила вода, вот теперь. Вдалеке следы норки присутствуют. Норка выходит, жирует, мышкует. Как это нажать даже, не знаю. Классно сегодня в лесу. Единственное расстраивалось, что куницу мыши поклевали. Или Я не его знаю. Замечал я такой момент, когда ставил капканы на земле и приманку подвешивал относительно невысоко. В этом месте заводится очень много мышей. Они прям тут и ждут, пока ты им что-нибудь подвесишь, чтобы сожрать. Вот я не знаю, конечно, может ошибаюсь, но, наверное, когда проходные капканы ставишь в ящик, она мыши прикормливается. Если не прав, то поправьте меня. Ну, здорово сегодня. Сейчас нужно как речку перейти. Не провалиться. Но старое стихотворение Поэта вроде бы Игоря Северянина Вроде бы он могу ошибаться Смотрите где было -то. Норки В общем слушайте Стихотворение Называется оно старый охотник Он угощал гостей чайком И балагурил без умолку А сам курил Вздыхал тайком и гладил вторую старую двухстволку. Кругом на стенах чучела. У ног собака друг скитаний. Так стали прошлого дела, теплом его воспоминаний. Мы уходили в лес гуськом, обвешенное рюкзаками, и возвращались снова в дом, нагруженные беляками. Он приглашал нас на крыльцо. Как будто с фронта встретил сына И прятал мокрое лицо пропавший лесом мех звериный Печально немножко а Что сзыва? Не знаю, где реку перейти Там меня на берегу капкан. В общем, выключаюсь Если что попадет, покажу Так, ребят, прохожу вот по этому месту И не могу не вспомнить историю Которая произошла здесь со мной В моем далеком детстве Здесь я поймал первого бобра Сейчас все расскажу поподробнее Значит вот здесь была бобринная тропа Выход на берег Тоже зимой погода была теплая Мы с моим другом Лехой Бурговым Только начинали-то оставить Капканы. Пришли сюда. Бобром все исхожено. Давай поставим капкан. Давай. Поставили капкан на номер 7 с двумя пружинами, потому что других не было. Был очень сильный капкан такой. Крепкий. На волка в самый раз бы его. А мы его на бобра поставили. На берегу. На следующий день, значит, приходим. Капкан сработан. В капкане одна бобринная лапа За ночь лапу бобр открутил Как же нам было печально и досадно Что мы упустили тогда бобра Впоследствии этого безлапого бобра я поймал Через год вон в том омуте Чуть подальше Так вот начиналась моя капканная эпопея С этого бобра Иду я Ничего больше не ловится в капканы След рыси. Рыси все исхожено, выдра все избегано. Вот теперь. Такие вот дела. Иду дальше. Не переключайтесь. Так, ребят, иду издалека, смотрю, крыша на капкане скинута Из-за дерева не видно Выхожу и здесь вот такая красота Вот такая вот красота попалась Это Очень радует Два предыдущих капкана были объедены А вот тут вот висит кошка Или кот Кот Это котик Средних размеров такой приличный. Хороша, куничка. Не так ли? Вторая за сегодня. Неплохо, неплохой результат. Первую, конечно, птицы поклевали. Очень жаль. Вот такой трофей. Всю крышу она скинула. Вот здесь она по хозяйничала здорово. И чем хорош такой способ, парни Никогда не объедают мыши Бывает, что птицы клюют, но мыши никогда не объедят И куница, на мой взгляд, в таком капкане Бьется относительно недолго В течение, я думаю, ночью она погибает Еще если мороз погибастывает, она гораздо быстрее Вот так, ребят Можете поздравить меня со вторым сегодняшним трофеем Сейчас все здесь настрою, налажу Подвешиваю приманку зарежу капкан Поправлю крышу Такие вот дела Шел я оттуда, сердце у меня приятно екнуло Когда не увидел крыши на капкане Предыдущие два капкана, еще повторяюсь, были объедены Куница ходит, это уже было понятно Такие вот дела, парни Удача сегодня, вторая куница Остается у меня один капкан И там буду выходить И уходить уже по дороге домой Ладно, не переключайтесь Так, ребят Проверил все капканы Я на сегодня Выхожу со своего путика Охота была более-менее сегодня Результативной Две кунички Одна Одна жалко немножко поклевана. Ну что делать? Две куницы. Подарок на Рождество Сереги. Завтра, наверное, мы хотим все с Олегом съездить. На месте, где лося мы торкнули, ходят волки. Хотим там на шкуре и на кишках поставить кепканы. А, что получится, не получится завтра Поживем, увидим Давайте, в общем, всех там с Рождеством Скоро уже Через два дня Всем удачи на охоте Хорошего настроения И, в общем, всех благ Давайте, ребят, всем пока Вы были на канале Вятка Хантер с вами был Охотник Серега.